Так, на связи. Привет, Юрий. Слышно меня? Видно? Нормально все? Да, меня как? Все отлично. Благодарю тебя за твое время. Это очень ценно получить такой вот быстрый отклик. Я даже сам не ожидал, что так быстро у нас произойдет встреча. Знаю, насколько ты занят, и, в принципе, хочу тебя изначально поблагодарить за все, что ты, в принципе, делаешь, потому что я уже с тобой знаком. Наверное, лет 7, если так вот э, сказать. И когда у меня была огромнейшая проблема в жизни, э, я, у меня не было денег от слова совсем. Я наскреб, э, и, если так вот вспомнить, в 2003 был у тебя интенсив продажи через консультации, э, когда ты проводил э, через социальную сеть ВКонтакте. И именно тогда моя жизнь изменилась очень кардинальным образом. То есть меня изменил вот этот интенсив. И а, когда ты делал а, свой первый такой большой марафон по инфобизнесу, первые шаги, а, с тех пор, в принципе, а, да, да, с, тех, с тех пор моя жизнь, в принципе, связала и с вебинарами, и с запусками, и тогда вот буквально за месяц, за два, а, вот с полного глубокой ямы я вышел на достаточно хороший доход по моим меркам, по крайней мере. Поэтому тебе за это огромная благодарность. И, в принципе, для меня очень ценно. И когда с моими нишами связано, где я могу у тебя чему-то поучиться, я обязательно иду и учусь. И вот один из последних твоих кнопки «Шедевр». То есть я оставил видеоотзыв, ты там проверяешь, посмотришь потом, че, что вот. Хорошо, посмотрю. Вот. Поэтому для того, чтобы не тратить свое драгоценное время, у меня есть, в принципе, я быстро составил 8 вопросов. Сколько успеем, столько как бы и а, ответим. А, так как я сейчас хочу связать свою жизнь глубоко с вебинарами, а, вот, и а, знаю, что ты один из немногих и больших лидеров, именно которые вот, пропагандируют направление вебинаров и обучают людей вебинарам, а, вот, Можешь ли ты коротко рассказать о своем первом опыте проведения вебинара? Помнишь ли ты его? Ой, очень уже смутно помню, потому что было давно, это, было, сейчас, это был девятый год, лето, лето, я помню. И у меня была идея провести онлайн-курс, так как я понять не имел, как онлайн-курсы должны проводиться, как они должны вы, выглядеть. Uh, у меня была большая проблема с тем, чтобы вообще его придумать. И uh, моя знакомая, одна ак актриса, достаточно известная, uh, подсказала, что, сказала, что у нее есть и и ее подруга, которая вот, может в этом помочь. И вот мы с этой подругой договорились, и за какие-то небольшие деньги она приезжала и помогала мне планировать мой курс. Он назывался «Перезагрузка». И смысл этого курса стоял в том, что Каждый день люди должны были э, выполнять, э, ну, делать несколько непривычных для себя действий из разных-разных областей э, для того, чтобы выбить себя вот из-за этой накатанной колеи, с которой они привыкли находиться и посмотреть вокруг себя свежим взглядом. И у меня были всякие задания на каждый день для них подготовлены и какая-то теория поверх этого ложилась, потому что, ну, на тот момент я организовал различные психологические тренинги привозил различных экспертов из-за рубежа и живые семинары с ними в Москве проводил. И, и в общем, был, было какое-то представление, понимание уже, как, э, как, как мы устроены с точки зрения психологии. Вот, я тогда э, сделал как бы первый, у меня был, по-моему, этот курс состоял из шести вебинаров, по три вебинара в неделю. Мне тогда Александр Свияж, знаю, знаешь, слышал таком психолог, тоже известный, он дал попользоваться своей вебинарной комнатой, они тогда вебинарную комнату Adobe, вот у компании Adobe, которая Photoshop, у них вебинарная комната есть, вот, и они у нее за, за 100 тысяч рублей с лишним месяца ä, приобрели, использовали, и он дал попользоваться. Соответственно, в этой комнате я проводил свои первые вебинары. Там было, то есть в отличие от всех остальных комнат, которые на тот момент были, она была нормально с видео, потому что другие вебинарные комнаты были без видео. В общем, такая достаточно взрослая вебинарная комната на уровне, наверное, вебинарных комнат, которые были в году ну, 12, 13, 14, такие уже. Вот, и я провел первое занятие открытым, пригласил туда по своей немногочисленной базе, отправил приглашение, пригласил туда людей. Для людей это было все в новинку, и несмотря на то, что я не знаю, ну сколько у меня там в базе было, человек 300-500, может быть, люди хорошо пришли, потому что они меня знали, и вот что-то новенькое, экзотик. И достаточно большой процент людей купил этот курс, я его продавал дешево, по-моему, 1600 рублей стоит. Вот, и провел, собственно, первый курс, на котором я там где-то 30 тысяч тогда заработал. Но мне тогда показалось, это не стоит того, мне, мне так казалось, потому что организация семинаров требовала куда меньше усилий и давала выхлоп больше. Я, ну, где-то на пару лет, наверное, вот на онлайн, да, до 2012 года я подзабил. Вот как-то так это было. У меня тоже был первый, наверное, негативный. Я, я помню, на скреб 200-300 долларов э, запустил Яндекс.Директ. Э, вроде бы базу собрал, а на вебинар пришло один-два человека. Я помню, ляпал эту крышку ноутбука с такой ненавистью какой-то. Здорово. Вот если уже перейти, когда то уже начал в принципе, активно внедрять модель вебинаров, а расскажи про свой а, самый большой фокап а, и как ты вот его выруливал. Вот, наверное, он запоминается, когда ты готовился, готовился, и прям было не так, как ты ожидал от слова совсем. Не, ну, фокапов было много, поэтому сложно как-то выделить какой-то один, когда из, из сотен вебинаров сложно. Ну, были десятки этих фокапов, поэтому сложно. Ну, можешь, можешь тогда рассказать, какие именно покапы были, с чем они были связаны? Ну, например, я, когда переехал жить в Америку в 2018 году, долго не, не собирался, потом все-таки решил провести вебинар на англоязычную аудиторию, которую сам решил собрать, и я вложил долларов 300, наверное, в рекламу. Facebook потом перестал их откручивать, потому что как-то плохо регистрировались. Люди, дорогие подписчики были, и на вебинар ко мне пришло там 2 или 3 человека. И это было, конечно, тяжко проводить вебинар на английском языке, когда ты знаешь, что у тебя там пару слушали всего, <laughs> от которых особо обратной связи не дождешься, потому что когда на вебинаре 20 человек, уже грустно с точки зрения активности в чате. Когда 2, то это совсем печально. Ну, в особенности, когда ты привык проводить на сотни человек, там, когда приходит там 2-3. Ну, в Америке это, в принципе, да. наверное, в принципе, 6... Там регистрация... Ну, там вообще трафик очень дорогой, как я понимаю. Там по 6 долларов, наверное, регистрации могут доходить, там, если не больше. Ну, в зависимости от темы, но в целом на тот момент у меня выходили регистрации там долларов по 10-12, мне сказали, что это, это нормально. Mm -hmm. Ну, потому что это, это нормально, то есть да, есть ниши, где там по 6, есть ниши, где по 3, но в целом 10-12, но ну, на тот момент мне сказали, это окей. Поэтому они выстраивают очень большие воронки для того, чтобы хотя бы с одной воронки там окупить что-то, а потом уже как бы на них зарабатывать. Ну, ну хорошо. у нас сейчас это... ситуация, в общем-то, уже близкая. Ну да. И с учетом, сказать, платежеспособности... Наша аудитория у нас даже, наверное, более сложные на текущий момент условия, чем в Америке, потому что, там, несмотря на то, что трафик он стоит примерно плюс-минус так же, как и в 2018 году, платежеспособность все-таки людей значительно выше. Хорошо, если перевести обратную сторону медали, твой самый лучший результат, помнишь ты его и на чем он основан? Вот, если ты анализировал, что повлияло на этот результат больше всего? Ну, смотря по э, каким критериям, да, оценивать. Ну, смотри, это, э, например, это не считать, э, чтобы это приводить, например, не в виде запуска, потому что запуск – это все-таки что-то больше, чем один вебинар. А вот, например, за один вебинар, проведенный, вот твой самый лучший какой-то результат, если ты помнишь. и. Э, который не в рамках запуска, да? Ну, да. Который не в рамках запуска, это был, наверное… Вот позапрошлый год осенью на вебинаре было не так много людей. Не помню, 130 или 150 человек. Чек был ну, не космический, потому что я не очень люблю высокие чеки. Несмотря на то, что есть такой тренд. Давайте дорого и так далее. У этого тренда есть свои побочные эффекты, о которых все обычно молчат. Это уже другая тема для разговора. А, и у меня было там что-то 130-150 человек, а, насколько я помню, или 170, ну, в общем, 150 плюс-минус. И, в общем, продаж было, сейчас, чтобы не соврать, ну, не меньше полутора миллионов точно, полтора-два миллиона. Ну, вот, и для меня, ну, с того вебинара. А, плюс там было еще парочку дополнительных вебинаров, то есть суммарно продажа получилась на 3 миллиона, и я остался доволен, потому что это было чисто по базе, чек был, ну, такой ненапряжный э, с точки зрения, там, уровня, там, ответственности и так далее, и, и возможных рисков. Потому что, ну, с высокими чеками тут какая история? А, я не боюсь высоких чеков с точки зрения того, что, там, Возможные возвраты или еще такое. Я просто в свое время обжегся на высоких чеках, то что ожидания у людей очень высокие а от высоких ты, чеков. А, а, про, про какие и очень... высокие чеки идет речь, в принципе? Потому что для каждого высокие ну, чеки разные. Про, про чеки там 300 и 1000 выше. Ну, про такие. Просто, когда чек очень высокий, то тогда у людей очень высокие ожидания, их очень сложно оправдать. Ну, даже на самом деле, если речь идет не про коуч-группу, а про обычный онлайн-курс, я свыше там, 40 тысяч даже особо не делаю чеки, потому что э, есть высокий риск потерять лояльных клиентов на таких чеках, ну, о чем никто не говорит. Mm -hmm. То есть, э, когда я увлекался в свое время такими чеками, я замечал одну такую вещь, что вот продаж какой-нибудь курс за 100 тысяч, заработаешь там те же 3 миллиона, а потом смотришь, и люди, которые у тебя один за другим курсы покупали, интенсивы покупали, куда-то пропадают части, причем значительные. Потому что у них были вот такие ожидания от такого чека, эти ожидания не оправдались, и все, и лояльность потеряна. Соответственно, я когда вот, если говорить про курсы, такие чеки не делаю. Коуч-группы, да, там от 100 до 300 делаю. Но вот курсы, курсы не делаю, поэтому Получить вот такой результат там с базы, которая там особо, ну, приносила мне на тот момент э, в среднем, ну, там, миллион с копейками, и тут с одного вебинара на продавать на полтора миллиона, ну, для меня это был как бы, такой значимое событие. Ну, вот, постоянно... Э посещая твои мероприятия, ты постоянно как бы и в своей автобиографии, в своей истории, ты рассказываешь, что ты много обучаешься на западном рынке, очень много курсов прошел. А, кто вот на тебя больше всего повлиял именно по работе с вебинаров? Вот потому что я понимаю, наблюдая западным рынком, они любят вот эти структуры, да, то есть вот они как бы и продают сами структуры, там Рассел Брансон, тот же например Фрэнкерн, да, то есть, но и они обучаются там у ребят, вот, кстати, ты на одном из своих тренингов показывал там человека, мне почему-то, Клэдлин, или как-то, наверное, он, я путаю там, ну, короче, есть парень, который там все они учатся у, по вебинарам, вот, кто на тебя больше всего повлиял, и как ты вывел именно свою структуру вот этого вебинара? Ну, если говорить про маркетинг, на меня больше всего, наверное, Франкерн повлиял. Больше всего он и курсов именно его и прошел. А если говорить именно про вебинары, Френкер не любит особо вебинары, поэтому у него и продуктов на эту тему там. Там один-два, наверное, Один или два, да. Вот, поэтому вебинар меня больше, наверное, учился у Джейсона Флэдлина. Mm -hmm. вот. а, пожалуй, у него, потому что я ну, мне больше всего понравилось э, его подход, его структура, его результаты. На самом деле, тот же Рассел Брансон э, свою систему базировал на системе Джейсона Флетлина, то есть у него изначально учился. Поэтому, ну, по моим ощущениям, вот из того, что я как бы э, изучал, Джейсон Флетлин является такой наиболее значимой фигурой с точки зрения продаж на вебинарах в США. Вот если взять, разные есть модели продаж, да, то есть там консультации, видео, вот ты в последнее время видеоворонки продавал, контент, например. Вот насколько эффективна модель продаж через вебинары, Вот если вот в один ряд поставить все модели продаж? И вот вебинары, как вот по-твоему для тебя? Ну, зависит от аудитории. Ну, то есть на массовой аудитории вебинары работают, на мой взгляд, лучше всего. Ну, в большинстве случаев. Понятно, всегда бывают исключения. Вот. Всегда можно там, привести пример какой-то там воронки из трех видео, там как сейчас популярны. Но если посмотреть а, рынок в целом и посмотреть а, а, крупные онлайн-школы, их модели продаж, я не беру вот эти онлайн-школы, которые долго работают, там, берут там, инвестиции большие там, и так далее. Я беру такие ну, инфобизнесовые онлайн-школы, которым деньги, которые на свои деньги делаются и которым деньги нужно быстро вернуть. И эти онлайн-школы, ну, мне даже сложно вспомнить исключение, они э, работают ну, почти все на вебинарах. То есть вебинары являются основным устройством. Ну, потому что здесь простая логика. Чем дольше э, мы контактируем с аудиторией по времени, тем быстрее мы выстраиваем с этой аудиторией отношения. И очень сложно незнакомцев убедить смотреть двухчасовое видео. Ну и сложно такое видео записать, которое бы там люди до конца смотрели. А двухчасовой вебинар сделать так, чтобы незнакомцы с тебя два часа слушали, это несложно. И можно сделать даже, чтобы пять часов слушали. То есть у меня, когда ну, я помоложе умеешь, да? был... Ты умеешь проводить Я там марафоны целые проводил там с пятичасовыми вебинарами. Сейчас я... Уже так не делаю, потому что, ну, нервная система уже не такая крепкая, и у меня обычно после таких вебинаров э, засыпать сложно <laughs> и сплю плохо. Вот, поэтому я редко провожу такие вебинары. Ну, то есть я их провожу, но не так часто, как раньше. А вот и, и на следующий день еще производить, ну, продуктивность, она прям раза в два падает. Вот, а когда, я говорю, был помоложе, то да там длинные вебинары проводила. вот это вот э, инфобизнес первые шаги, это, наверное, самый яркий такой пример. Э, он довольно успешный, я считаю, что тут запуск был довольно успешный, то есть э, прям цели yeah. были того запуска э, не то, что достигнуты, а превышены. Вот, и он тогда состоял из... Две недели шел и по два вебинара в день. Там Получалось там суммарно, наверное... Там часов 5 каждый день, кроме субботы и воскресенья. И было прикольно. Я до сих пор <смех> вспоминаю тот запуск с большой теплотой. Потому что, ну, я считаю, что и сейчас можно такое делать. Просто, ну, не каждый решится. Но в чем был большой плюс того запуска, даже не только те деньги, которые он принес, он принес тогда хорошие деньги, а то, что он создал... Больш... ну, много лояльной аудитории, то есть пришло в мою базу, которую потом покупали, покупали, покупали, и многие до сих пор этот запуск вспоминают. В США видел, есть парень, который вообще постоянно проводит месячные марафоны. Вот он, вот он только вот на этом и живет. Месячные, месячные, месячные, месячные. То есть по 30 дней прям. И людям нравится, ходят. Я не знаю, какая правда там конверсия с продаж, доходимость до конца. Это очень хорошая практика, то есть для тех, кто хочет научиться, и кто еще там до 40 лет, скажем так, кто готов столько много работать, это очень хорошая практика, ну, делать такие длинные марафоны с большим количеством вебинаров. Конечно, если есть аудитория, ну, надо 2-3 человека такой лучше не проводить. Но если есть возможность собрать более-менее нормальную аудиторию, то это очень хорошая практика проводить много вебинаров. Потому что здесь, ну, много решает количество повторов, как в спортзале. Да, то есть чем больше ты повторов сделаешь, тем быстрее ты научишься, то есть, а не так, чтобы вот, ну, многие там проводят, там, два вебинара в месяц. Ну, два вебинара в месяц навык будет очень-очень медленно расти, развиваться. А вот если человек проводит хотя бы два вебинара в неделю, то это уже хороший такой прогресс будет с точки зрения навыков. Я знаю, Истории, где люди прям невероятно вырастали с точки зрения продаж на вебинарах, когда устраивали себе такие месячные марафоны, когда они проводили вебинары каждый день. Здорово. А вот по наблюдениям своим, сообщениям с своими коллегами, продюсируя там уже... Ну, ты же продюс... Ты до сих пор продюсируешь? какие-то направления, да. да. а вот, про, продуцируя разные ниши. А есть ли вот, по-твоему опыту те ниши, которые, ну, даже так, те продукты и услуги, которые нельзя продать через вебинары? Не, ну такие представить сложно, но ну, если мы говорим про цифровые продукты, хотя, в принципе, физические тоже продают весьма интересные продукты, но цифровые продукты, но ну, курсы сложно представить. То есть я, я с таким не сталкивался. То есть есть, грубо говоря, продукты, которые, для которых вебинары, может, являются не оптимальным инструментом продаж. да. То есть, Но в целом сейчас вот сходу я не могу сказать. То есть мне не попадались такие вот продукты, где я бы сказал бы, нет, для этого вебинар не подойдет. А вот бытует мнение, что премиум-продукт не особо продается в принципе на вебинарах. Это правда или же как бы больше миф? Премиум-продукт не очень хорошо продается через вебинары, если пытаться закрыть на оплату. А если, если просто как промежуточный шаг. Да? Для, для прогрева и закрывать на там, то же самое интервью, то это прекрасно работает. Угу. 30. Даже тот же Джейсон Флэдлин, он продавал очень дорогие услуги через небольшие автовебы. То есть причем он даже, как делал такую фишку у него, он записывал, ну, он проводил там вебинар, записывал его, и потом дальше делал страничку, на которой можно было записаться на этот вебинар. Но когда человек там заполнял форму, там в форме нужно было имя ввести, там этот самый а, имя, e-mail, и там была строка «Выберите удобное время». Когда щелкаешь «Выбрать время», там было написано «Ой, вебинар уже прошел, но можно посмотреть запись». Да? А, и там выбор «посмотреть, «Посмотреть запись». Вот, человек выбирал «Посмотреть запись», нажимал на кнопку «Перейти на следующую страничку», и там была запись. Он говорит, как ни странно, вот для дорогих услуг э, это работало лучше, чем автовеб. Mm. Ну, у нас я такого еще не видел, либо запись предлагают, либо автовеб предлагают, ну, чтобы как бы такой вот как бы, э, триггер, типа, ну вот он как бы прошел уже, посмотри, запись, я никак не встречал. А вот как ты ну, считаешь? Я, я обычно дорогие продукты не продаю через вебинары, поскольку у меня всегда есть теплая база, и мне обычно хватает там серии постов, интервью для того, чтобы продать что-то дорогое. Но вот иногда, когда не хватало, я бывало там применял вебинар, там, это позволяло там нескольких дополнительных людей при, ну, привести, в ту же коуч-группу. Uh -huh. вот, но в целом обычно я для дорогих услуг, особенно для персонального коучинга, персональный коучинг никогда через вебинар не, провожу, не продаю. Не то, чтобы я считаю, что это невозможно, просто ну, для меня, вот, в моей ситуации, с моей базой, это нецелесообразно. Ну, ты нашел свою связку, которая работает для тебя лучше всего, как бы ты ее используешь, как говорится, зачем переплачивать, да? А, а вот как ты вот заметил, опять же, так также продюсируя школы, других экспертов, а вот вкладываем множество денег в трафик, а вот какой продукт больше, более целесообразно вот, по ценовой политике продавать на вебинаре, чтобы это вот наверняка и для новичка, и даже для середнячка такого э, человека, чтобы он мог продать и выйти хотя бы в ноль? Ну, знаешь, как будто протестировать вот эту связку. Ну, я бы рекомендовал продукты где-нибудь в районе там 9 900, 14 900 вот в этом районе. Mm -hmm. Ну, потому что чем дороже продукт продается вебинары, особенно, ну, тем... Uh, больше риск, что просто не, хват... не хватит, что называется, выборки. Ну, потому что тем ниже обычно конверсия и, соответственно, больше риск, что допустим, ты вложишь там в рекламу 10 тысяч рублей, например, да, та, сколько там у начинающего есть. Ну, вот. Uh, и этого просто не... людей будет слишком мало uh, и будет очень большой элемент везения условно говоря, ну, это как с монеткой, да, если мы подкинем монетку 10 раз, не факт, что выпадет 5 раз орел 5 решка, хоть с точки зрения математического ожидания это так, то есть, может, и 10 раз решка выпадет. Вот, и, но если мы будем подкидывать монетку в тысячу раз, то примерно там 50% случаев там выпадет орел и примерно 50% случаев решка. Вот так же и с вебинарами, если у нас допустим, конверсия с вебинара, ну, например, 10%, в заказ хотя бы, ну вот, то, а на вебинар пришло там, не знаю, 20 человек, то, ну, велика вероятность, что просто не повезет, и не будет заказов, или будет один заказ, не будет оплаты и в результате деньги не окупятся. И, соответственно, чем больше чек, Uh, тем больше нужно людей на вебинарах, чтобы это ну, наверняка сработало, опять же, при условии, если вебинар был проведен грамотно. Поэтому я обычно там своим студентам рекомендую вкладывать в трафик не, сумму не меньше, а лучше в два раза больше, чем, чем величина чек. Uh -huh. И, соответственно, если чек 25 тысяч, то в рекламу лучше вложить 50 тысяч. А если чек, допустим, 10 тысяч, то в рекламу достаточно вложить 20 тысяч для проведения теста и эксперимента. И, в принципе, даже 10 тысяч можно вложить. Это будет не настолько надежно, но все-таки более-менее нормально. Угу. Ну, сейчас, наверное, 10 тысяч маловато будет. В принципе, там, если заявки по 100-150 рублей, то там... Ну, людей придет, да, немного на такой вебинар. Угу. Но вероятность окупить все-таки при, при условии, что вебинар проведен правильно, она будет все-таки хорошей. Ну, как минимум опыта и 10 тысяч – это не такие большие деньги, в принципе, чтобы пожертвовать чем-то. Да, то есть вебинарами тут какая история сейчас сложная на рынке? В том, что нужно, ну, если нет базы, то нужно вкладывать достаточно приличные деньги в трафик. Ну, то есть если мы берем какие-нибудь там воронки, ну, кстати, можно все способы опять же комбинировать, то есть как можно минимизировать вложение в рекламу? Можно сделать какой-нибудь видеоворонку, который продает там продукт, за 2-3 тысячи рублей, да, условно говоря, ну или за полторы, ну, вот. но меньше уже особо смысла нет, хотя, опять же, в нишу упирается. Ну, вот. ну допустим, за 2-3 тысячи э, рублей, соответственно, эта воронка работает, это позволяет очень быстро проверить, она работает или не работает, уже в трафик не нужно вкладывать больших денег, уже 3-5 тысяч рублей будет достаточно, чтобы проверить работоспособной воронки. И если она там хотя бы, не знаю, хотя бы половину даже трафика окупает, то это дает возможность уже набрать какую-то базу, прогреть ее, собрать её, их потом на вебинар и закрыть. Опять же, ничто не мешает делать предзаписанные автовебинары. Вот это такая для меня долгие годы была неочевидная идея, которую, опять же, у Джейсона Флэдлина я услышал, когда он сказал, что, в принципе, предзаписанные вебинары они работают, ну не сильно хуже, а то иногда и не хуже, чем живые вебинары. И вот для новичков это очень хорошая история. Она Засада этой истории то, что новичок может вечность этот вебинар записывать, потому что нету дедлайна. Но в чем прелесть такой истории? То есть это когда заранее записываешь вебинар, потом из него делаешь автовебинар без чата. Ну вот, чат просто там, можно написать, что чат не работает, ну вот, и запускаешь в формате автовебинара. И у меня вот такая практика была, когда за позапрошлом году, осенью, первый раз я решил попробовать ради эксперимента, и получилось очень хорошо. То есть у меня эта автовебинарная воронка, она там в течение суток сразу же стала окупать трафик. И даже там какой-то плюс небольшой выходил первое время. Ну, там я недорогой продукт продавал. Для меня окупаемость была нормальная. А вот когда я делал тот запуск, где вот на полтора-два миллиона продавался вебинара, там какая история дальше случилась интересная? Я провел второй вебинар, на нем что-то было какие-то тысяч на на продавал. Провел третий вебинар, на нем, по-моему, купили тысяч на сто И все, и моя мотивация проводить дальше вебинары по базе, что-то как-то просела, я что-то подустал. И был конец декабря, и я думаю, блин, ну, надо бы еще немножко поднажать, потому что, ну, план был 3 миллиона продавать, а если сейчас ничего не сделал, 3 миллиона не будет. Я, в общем, себя уговорил на то, чтобы записать предзаписанный вебинар. У меня помощница выделила блок в моем расписании, 2 часа. Я попросил туда выделить. Вот Слайды у меня уже были готовы, я делал по слайдам, которые первый вебинар проводил. Но в отличие от первого вебинара, я не хотел там... Ну, это же предзаписанный вебинар, 5 часов в монитор говорить не хотелось, поэтому я сделал очень такую сокращенную версию, часа на полтора. И что называется, из последних сил я этот вебинар вот так вот записал, вот так вот, как по-быстрому его отредактировал, откинул своей команде запись, вот там собираете, отправляете и, и забыл про него на несколько недель. А потом смотрю, конец декабря, последние числа, смотрю, он на 700 тысяч продавал Такой вот предзаписанный вебинар, записанный без какого вообще желания, энтузиазма, из последних сил. И у меня ну, отношение к предзаписанным вебинарам тогда очень сильно поменялось. И это очень хорошая практика, я считаю, которую почему-то мало кто применяет на рынке. А чем тогда Потому вот что он... все уверены, что предзаписанный вебинар будет работать сильно хуже, чем живой. Но мой опыт показывает, что ну, не хуже он. Ну, вот тогда он сработал лучше, чем два предыдущих живых. А чем тогда вот предзаписанный такой э, вебинар отличается от VSL? От VSL? Тем, что в э, VSL ты заходишь, ты понимаешь, что это видео, а не события. А, а перетриги в вебинар... событийности именно, что вот да, Ты заходишь, у тебя есть ощущение, ты же не знаешь, он живой или не живой. но ну, понятно, что кто-то поймет, что не живой, но в целом. У -у -у даже те, кто понимают, все равно есть какое-то ощущение, что сейчас происходит какое-то событие, а не просто видео, которое там mm -hmm. ну, при желании на паузу поставить, хотя, конечно, эту возможность тоже можно заблокировать. Но в целом люди смотрят лучше, чем VSL такие вебинары. Здорово. Ну, чтобы уже отрезюмировать, в принципе, как ты считаешь, какой самый ключевой элемент вебинарах, который очень сильно влияет на результат? Оферное предложение. Ну, да. Предложение и, ну, лично у меня на мои результаты очень-очень сильно влияет то, насколько я верю в то, что мое предложение реально крутое. То есть очень сильно влияет на мое состояние, на то, как я буду его вести, как я буду говорить. То есть я плохо продаю, когда выхожу со слабым предложением, в котором я... Не уверен что оно там одно из лучших которые там человек вообще может увидеть на рынке mm -hmm. Вот, поэтому я очень много этому элементу уделяю внимание и вот когда тогда я продавал ну вот кстати там был вот как раз тот самый фокап, то есть я провел вебинар в начале и было 200 с лишним человек парочку заявок 0 продаж ну там была предоплата потом человек слился и так далее ну вот а потом через, еще через две недели я провел второй вебинар и было полтора миллиона продаж. Разница была в том, что я поменял предложение. И над тем предложением я работал достаточно ну, много. И не только в плане там, составления, что там будет и как оно будет. Я даже вот, ну, один из усилителей предложения были предзаписанные вебинары, ну, потому что мне пришла в голову мысль, что новичком нужны предзаписанные вебинары. Но если я буду их убеждать, что предзаписанный вебинар работает просто потому, что Джейсон Флэдлин так сказал, то ну, я буду чувствовать себя неконгруентным, и люди так не особо сильно поверят. Поэтому я в те две недели я сел, записал предзаписанный вебинар, сделал кейс, и потом его на следующем вебинаре показал, и многих людей этот кейс очень вдохновил. Супер. Спасибо тебе за твое время, пожелаю тебе большого роста, продолжать, так сказать, расти и радовать, предвосхищать, как ты всегда умеешь на своих обучениях, это очень ценно на самом деле. здоровье тебе, твоим деткам, твоей семье, чтобы они брали пример от своего папы и только развивались, развивались, становились все лучше и лучше. Спасибо тебе еще раз за твое время. Пожалуйста, спасибо. Пока. Все, пока.